I don't know. Ну что ж, дождались мы с вами, дорогие друзья, начало этого матча. Черт возьми, длительно, длительно, длительно, конечно же, мы ждали. Длительное было ожидание, простите меня. Но все таки случилось. Игра за третье место. Команда Insignia против команды Late Ignition. Они же поздние, позднее зажигание. Будут сейчас бороться в матче формата Best of 3. За право называться командой третьей по силе и получить... Привилегии мецената, если я не ошибаюсь Премиум мецената, по-моему, да На один месяц срока Ножи остаются за командой Инсигния, по-моему, если я не ошибся Да, ну и, естественно, они начинают нач Начинают в обороне, что вполне себе Логично Ися 10каз Респект ему, если что, вдруг Это главный администратор проекта Груз 200 Который как раз таки и занимается проведением данного турнира Респект ему, респект всем командам Респект всем-всем-всем Ну и поехали Что дальше? Дальше мы с вами видим, как Буров и Лютик обороняют точку А Правда, оборонять особо пока что нет Кадыров и Картав и Адмирал только вышли и тут же уже сталкиваются с непростым вопросом, а как же будет все-таки занята точка и будет ли она занята. Очевидно, что Буров и Лютик против, но поэтому команда позднее зажигание уверенно отдают пистолетный раунд, не сделав, к сожалению, ничего полезного для своего коллектива. Ну и как результат на табло 1-0 в пользу команды Insignia. Зрителям, которые... А, только игра за третье место, еще, еще и финал. Да, а потом еще и финал. Абсолютно верно. Абсолютно. Ну что, хаешка прилетела наполовину лайфбара с картавого адмирала. И у Кадырова снялось а, 16. 16% его здоровья. У Бурова и Лютика, Ну, естественно, все. А, Сверх замечательно как по девайсам, так и по лайфбарам. А по-другому быть не может. На будущий пивасик от енота 200 рублей прилетает енот. Спасибо большое от души. Благодарю. Буров. Минус Кадыров. И последним игроком остается, да, картавый адмирал, который не попадает в удачные для себя тайминги и спиной открывается под одного из визави. Но при этом, конечно, погибает от рук другого. Но имеет ли это какое-то значение? Когда важен итог... А итогом становится поражение в раунде И сейчас у нас уже счет 2-0 В общем-то, учитывая, что это 2 на 2 матч Можно закупаться даже без поставленной бомбы Чем, в общем-то, позднее зажигание и занимаются И сейчас уже что-то будет интересное, наверное А может быть и не будет, конечно, ничего интересного Сейчас посмотрим Первые девайсы во многом что-то предопределят Но, правда, конечно же, Рамзан Ахматович не приобрел а, никакого автомата и при этом пытается из ямы сыграть а, под прикрытием Хартавого Адмирала. Так или иначе, раунд рассыпается, даже не успев, по сути, начаться. За практически 30 секунд позднее зажигание вышли из ямы плюс ковров. Ну и, в общем-то, не вышли из ямы плюс ковров. Пытались, так скажем, выйти, а правда не получилось немножко. но это, опять же, рабочий момент. На мой взгляд, при условии того, что матч проходит в формате 2 на 2 Играть в обороне, конечно, здесь будет в разы проще Хотя никто, конечно, не отменял какие-то раскидки об исполнении атакующей стороны И таким образом можно здорово развлекать игроков обороны Но даже при прочих равных оборона здесь усиливается многократно Ну вот вылетает флешка Кадыров! Вот это да! Кадыров! Отворот-поворот. Замечательные хедшоты от э, Кадырова, дорогие друзья. 3-1. Два ваншотика с Дигла. Неплохо. Неплохой результат. Главное придерживаться его и дальше. И вот стоило мне только сказать, что у команды позднее зажигание есть не кислые шансы вообще что-либо э, положительное сделать. Даже находясь в атаке. Как ребята сделали прям жестко-жестко, да. Ну, пытается Лютика на чек сыграть аккуратно с Хаяшечкой, чтобы в случае чего ее, естественно, прокинуть. Вылетает флеш из ямы. Ну и под эту флешку, по идее, наверное, должен открываться Кадыров, да? Да, с картавым адмиралом забирают Лютика, а следом Кадыров забирает Бурова, дорогие мои друзья. И это внезапно 3-2. Вот так вот, минус девайсы. Uh, минус девайсы, минус экономика и, возможно, даже минус моральная составляющая у команды Инсигния Я, конечно, не думаю, что по истечению пяти сыгранных раундов еще как-то можно потерять мораль Но будем верить в то, что Инсигния uh, руки не опустит Енот, круто сказал ну что, две флешечки под выход. И картовый адмирал такой в упоре забирает Людика. Буру. Последним остается. Пытается переспрейить Кадырова. Но разве же Рус... Руслана, господи. Рамзана, простите меня, конечно же. Рамзан Ахматовича разве же можно перестрелять вот в такой-то борьбе? Конечно, нет. 3-3. Хотел я сейчас сказать, а чё ж ребята не бегают в сторону точки Б? А потом вспомнил, какой матч я комментирую. Забавный момент. Если бы сейчас они убежали на точку Б, было бы, черт возьми, совсем странно. Кадыров минус Буров. Ну и, в общем-то, уже теоретически можно предположить, где находится Лютик. И Лючка выходит на контакт с Кадыровым, который выигрывает игрок атаки. И это внезапно. Черт возьми, камбэк на ранней стадии матча, но тем не менее 4-3 Late Ignition. Они же позднее зажигание уже выигрывают. Хотя, напомню, вам проигрывали со счетом 3-0. Надеюсь, они в курсе, что нет голды и Нью. Ну, разумеется, разумеется. Учитывая, что это третий матч для каждой из команд, конечно, они в курсе. Как минимум, они об этом точно узнали в ходе первых матчей. Ну, снова начинается раскидка. И уже достаточно стандартно, мне кажется, играют э, позднее зажигание. Инсигния при этом, что меня пугает. Не могут подобрать правильных позиций, чтобы под эту раскидку не отдаться. Э, потому что, ну, странно, когда атака разыгрывает... Три, а то и четыре раунда к ряду Одинаковых, абсолютно Абсолютно зеркальных Вот ничего вообще совсем Совсем все одинаково Флешка из ямы, флешка с ковров, выход с ковров Плюс выход из ямы И вот так четыре раунда И естественно это должно уже как-то Рано или поздно ну, читаться Но даже если Инсигния в данный момент читает действия соперника Это в любом случае не приносит Никакого профита Картавый адмирал Прикрывает продвижение своего тиммейта. Забирает Лютига. Буров в этот раз решил стоять закрыто под кт паулом Пытается включиться в перестрелку. Но и тут Кадыров выходит перед своим соперником. И расставляет все точки над ее. 6-3, дорогие мои друзья. Убийство. Убийство продолжается. И команда Инсигния, увы ах, уже отстают от соперников. Аж на целых три матч Хотя еще совсем недавно на три матч были впереди. Ну и напомню, конечно, что это Best of 3 и первая карта а, данного матча, потому что впереди нас ожидает вторая, а там, может быть, еще и даже третья подъедет. Тут, к сожалению, неизвестно. Минус от Кадырова, и вот он, Буров, пытался. Пытался, он думал, что сейчас из ямы кто-то выйдет, но нет, черт возьми. Здесь самым неожиданным моментом становится, конечно, то, что... Позднее зажигание. Вдвоем решили в этом раунде сыграть с ковров. И, черт возьми, вот этот момент как раз оказался нечитаемым. Да еще и бомбу даже успели поставить. В матчах 2 на 2 формата. Вообще редкость поставленная бомба. Поэтому там, как правило, даже диффуза никто не покупает. Но сейчас вы увидели ситуацию, в которой бомбу умудрились поставить э, парни из э, позднего зажигания. 7-3 что то как-то однокалиточно-то, слушайте инсигня начинали вроде за здравие Заканчивают как-то за упокой Ну, заканчивают, конечно, справедливости ради Пока только первую половину Еще будет вторая Там вообще может все измениться А может и не может измениться Тут тоже не, не, не додумаюсь я Поменяется ли что-то не поменяется Смотри, Кадыров Ой-ой-ой-ой ой Он как чувствовал, что будет аркада И вырубил ä, Бурова Здесь Кадыров уже открывается Под Под Никуда он не... О, понятно Просто понятно. Одного Кадырова достаточно для победы в этой встрече. Ну, в принципе, это и не удивительно. <свят> <свят> это и неудивительно. 8-3. Победа в первой половине достается команде «Позднее зажигание». Досрочно. Со счетом 8-3 ребята продвигаются вперед. И продвигаются, надо признать, очень хорошо. Лютик! О! Минус картавый. Очень важный и нужный. Хэдшот сейчас был сделан. Но Кадыров, Рамзан Ахматович, сможет ли в соло затащить очень и очень непростой раунд? Дал хаешку, дал флешку, получил бубен. И, увы, раунд на этом заканчивается. Инстигния берут четвертый матчпоинт. Приятно видеть, что ребята все еще здесь. И хоть какие-то раунды еще будут забирать. Какие-то взрывы, ямы, вот где они? Стоило мне сказать, я хотя бы одна ХАЕшка, но в яму все-таки прилетела. Но я думаю, наверное, было бы уместно кидать их не по одной, хотя бы по две. Чтобы было больше шансов, что на них кто-то подорвется. Вообще, два на два Мираж разыгрывать, ну, это прикольно. Прикольно. Здесь для атаки не так много, правда, вариантов развития событий, как и для обороны равно, да. Есть, условно, несколько хороших позиций, с которых можно стоять и держать но с каких-то позиций э, отыграть не получится продуктивно в принципе. То есть откуда бы игроки атаки не двигались... Ну, типа, допустим, стоя в сайде, позиция далеко не самая идеальная. Лютик, минус картавый адмирал, и зачем-то пошел отдался под Кадырова. Ну и, конечно, Кадыров должен прекрасно понимать, что по левую его руку точно никого не будет, и он точно это понимает и забирает Бурова. Это 9-4, дорогие мои друзья. Жесть, жесть, черт возьми, ошибаются сейчас инсигния. Вот Лютик, в частности, ошибся. Не знаю для чего он решил, что ему сейчас было бы правильно выйти и попробовать сыграть э в агрессию. Далеко не всегда агрессия помогает выигрывать, даже находясь в обороне, и даже в ситуации 2 в 1. Кадыров машины же есть. И кто с этим, я думаю, не будет спорить даже. Лютик! Минус картавый адмирал Но снова у нас остается Кадыров Кстати, на этот раз игроки атаки вдвоем держали ковры И вот настолько плохо держали их Что Кадыров вообще, кстати, смотрите <laughs> Не попал Ни одной пули не попал Хотя прицел был прямо на сопернике а, Что это такое? А, да все вполне себе очевидно Что это такое? Это фасткап, детка а, На фасткапе стрельба замечательная 9-5 Последний раунд первой половины остается И Кадыровец э, Один и Кадыровец 2 Ой, зачем? Ну, Лютик сделал сейчас реально, конечно, большую косячину Но окей, Буров разменялся Теперь ситуация один в один Картавый Адмирал не сильно выделялся по ходу первой половины Замечательная хаешка Хорошо, что не, не, не взорвался на ней еще Но как минимум позицию свою уже продемонстрировал И всем все и так прекрасно понятно Опа, 6 КП против 21 И не сказать, что Буров-то находится в стопроцентно победной позиции Картавый Адмирал Финалочка, дорогие мои друзья 10-5 Итоговый счет первой половины, конечно, ну прям просто бомба Для команды позднее зажигание Коллективу Инсигния предстоит еще очень и очень непростой путь к камбэку И вопрос, можно ли будет этот самый камбэк оформить Здесь поистине непростая история ожидает Что одну команду, что другую Но Картавый Адмирал вырубает Лютига А Буров просто решил не пойти помогать своему товарищу Типа, хо -хо, хе хе хе э, Странный мув, честно сказать э, Почему один пошел, а второй не пошел Разве это же, если, ну, типа матч 2 на 2 Наверное, здесь стоит работать в паре Ну, ладно, немножко не разобрались сейчас ребята из команды Инсигния и Буров решает сменить позицию на Немножечко другую Ну и, в общем, я не думаю, что Смена позиции сильно на что-то повлияет И сильно что-то изменит Хотя, объективно, конечно, шансы есть Ну, что кто-нибудь из игроков обороны Условно ошибется Есть все-таки Юспик у Бурова Ну, вопрос, Юспик был куплен? А, да, юспик был куплен, судя по всему Потому что кровь разлеталась очень сильно И очень явно это было заметно Значит, не было армора а, Правильным бы, конечно, решением было бы купить юспик тиммейту И тиммейт, чтобы этот юспик дропнул вот, Тогда было бы прям совсем-совсем красиво а, Но не получилось Не получилось, не срослось С пистолеткой у команды Инсигни Тоже есть какие-то сложности Есть проблемки, ничего с этим не поделаешь Уже теперь а, Но надо научиться... Извлекать пользу из поражений, как бы, забавно это, конечно, не звучало, как можно из этого что-то извлечь, но понять, как минимум, как плюс-минус будут работать соперники. Это станет, возможно, откровением для команды Insignia. О, смотри, парашют хотел включить. Не выбросишь, не выбросишь никогда из человека вот эти паблик-повадки включения как он называется? Включение парашюта, от которого а сроду, конечно, на фасткапе не было, да и быть не может. Картавый адмирал, пожертвовав своим товарищам по команде, делает два минуса. И это, я считаю, на самом деле грамотное и правильное решение, потому что так было проще всего выиграть раунд. 12-5. Ну, разница в 7 матч-поинтов. Вообще не шуточная. С другой стороны, как вы помните, позднее зажигание очень круто. смотри, береты есть у Лютика. Ну, типа, не тот счет, наверное, при котором можно покупать береты. Я бы поспорил с тем, что это, ну, не совсем правильно и адекватно. Ну, короче, просто расстреляли, вкатали в яму и уничтожили Бурова. Но фраг достался картавому адмиралу. 13-5. Пока, как кто-то у нас в чатике писал, изи, изи-каточка попахивает действительно пока что изи-каточкой. Также хочу напомнить, дамы и господа, что впереди нас ожидает вторая карта этого матча, а дальше может быть третья. Но в любом случае после игры за третье место нас ждет финал, в рамках которого сойдут с команды... Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас и... Лупим куньку. Вот такие команды у нас будут играть. Те-те-те-те-те! Картавый и Адмирал вместе с Кадыровым продолжает аннигиляцию вражеского состава. 14-5. Все тихо, размеренно. Но что самое главное для команды. Позднее зажигание. Стабильно. Как попасть в такие турики? Анвар. Смотрите, в описании есть ссылочка. Переходите по этой ссылочке. Там будет прям написано. Турнир проводится вот тут. Заходите туда, общаетесь там с ребятами И на следующий турнир, возможно, вас пригласят Почему бы и нет? Лютик, э, ну, пытался забрать карта в Адмирала. Фраг достался Бурову, а Кадыров при этом забирает Лютика. Остается со стахел с поинтами против 56 у игрока атаки. Ну, позиционный перевес, конечно, на стороне был Кадырова. Он просто стоял в обороне, и ему нужно было э, увидеть соперника, который двигался бы на него. Ну и как следствие, 15-5. Озвучиватель, а тебе сколько годов? забавно. Мне 30. Один матч и победа на первой карте. Будет достигнута команды Late Ignition. Они же... Понятно. Кадыров просто со словами Ахмат Сила сбегает в яму и уничтожает. Уничтожает очень жестко. Вместе с картавым адмиралом достигают победы на первой карте. Ну и из э, надписи по центру экрана вы видите, что первая карта была Мираж, а второй картой будет карта Тускан.